Народ, Хогвартс рядом, это Василиск, шлимоносный Василиск. Боже, какой он красивый. А, тут еще одна есть. Слушайте, это отдельно самец, отдельно самка получается. Отличительной чертой самцов является парусообразный гребень, украшающий голову, спину и переходящий в плот. На голове напоминает по форме шлем, состоит из двух частей разных по размеру. Их еще называют ящерица и кисус. Значит, вот это самец. Самец. А внизу самочка.